Да, да, охереть, они обед подсняли на съемочной площадке и вставили его в фильм. Сколько там осталось? Ах ты же, блядь. Ну что делать будем? Ну давайте почитаем анекдоты про Козловского. Две подруги. Прикинь, мне сам Данил Козловский написал. И что написал? Ставь лайк здесь. Господи, они все еще молчат. У вас бюджет 10 миллионов долларов.